Добро пожаловать на курс по раскрытию своего предназначения. В нем вы пройдете пошаговую методику открытия своего призвания, которая поможет обнаружить ваши скрытые таланты, ваши предрасположенности и в конечном итоге понять, каков же ваш истинный путь в жизни, который будет давать вам больше энергии, больше радости и достатка. В этом курсе я вам дам пошаговую технику, расскажу, как ей пользоваться, вы узнаете, что вам понадобится для того, чтобы выявить ваше предназначение. Я расскажу о всех этапах поиска предназначения и тех компонентов, без которых нельзя его будет выявить. Меня зовут Роман Скорняков, и я уже более 10 лет занимаюсь вопросами самопознания, саморазвития. Мне действительно все эти темы интересны. Я готов а, долгими часами изучать какие-то практики, матрицу судьбы, дизайн человека, хиромантия, астрология, ну и другие техники самопознания. И как раз-таки через вот эти техники я помогаю людям в поиске своего предназначения, а, в своей реализации. И все эти темы мы будем с вами разбирать на нашем курсе. Я давно знала, и понимал, что в человеке скрыт Огромный потенциал, мне всегда было интересно, как можно его раскрыть, как найти свои таланты, как реализовать себя, как э, реализовать свои способности. Но часто э, бывают такие ситуации, что жизнь может завести вас в тупик и вы не знаете, что дальше делать, куда идти, чем заниматься дальше. И вот такая же ситуация была и у меня раньше, когда я работал на наемной работе. Я жил от зарплаты до зарплаты и жизнь моя была э, скучна и однообразна. Я не знал, что вообще с этим можно делать. Я не видел никаких дальнейших перспектив э, своего развития. И я понимал, что я нахожусь не на своем месте. И если вы сейчас смотря это видео, тоже понимаете, что вы не на своем месте и хотите его найти и найти свое предназначение, тогда этот курс для вас. Итак, вас ждет 8 модулей с домашними заданиями. Каждый модуль откроет вам ориентир на свое предназначение. В первом модуле мы с вами изучим основы дизайна человека и вы Узнайте, как вы программируетесь на генетическом уровне в момент вашего рождения и какие предрасположенности в вас закодированы. Дальше мы пройдем технику «Матрица судьбы». Это тоже способ, основан на дате вашего рождения. и Он позволит понять, какие энергии в вас заложены, что влияет на вашу реализацию, и в какой области находится ваше счастье. Следующий модуль это хиромантия, где мы разберем с вами основные аспекты наших рук, и линии на них, которые определяют наши черты характера и склонности к определенным типам деятельности. Дальше мы с вами выявим центральный интерес жизни. Не бывает такого, чтобы предназначение человека не лежало бы в сфере его искреннего интереса. Вот не бывает такого, что вы искренне... К примеру, интересуетесь психологией, а ваше предназначение, скажем, архитектор. Нет. Как выявить вот этот интерес, вы узнаете на этом модуле. В следующем модуле мы выявим ваши главные ценности. Это то, что мы считаем важным, то, что мы считаем ценным для себя. И предназначение человека, оно должно служить его ценностям. Вы получите на этом модуле техники по их определению. Дальше при помощи техники зеркала талантов вы найдете то, что вас действительно вдохновляет, то, что вас воодушевляет. И вы увидите, какой потенциал в вас заложен. И в седьмом модуле с помощью техник метафорических карт мы соберем ответы из вашего подсознания, которые укажут на ваше предназначение. И важно пройти все этапы в комплексе, потому что именно такой подход даст результат. Если Еж, вы будете осваивать разные техники по отдельности, то здесь можно легко запутаться и начать сомневаться в своем предназначении, вот и совершать дальнейшие шаги вам также будет трудно в своей реализации. Вы можете узнать что-то про себя, но полную целую картину и быть уверенным в своем предназначении вы не сможете. А как раз таки отличие моего метода в том, что каждая техника будет дополнять другую технику и у вас постепенно будет формироваться понимание своих талантов своих потенциалов и с каждым шагом у вас будет увеличиваться уверенность вы все больше и больше будете убеждаться в правильности своего выбора и здесь мы как раз таки подходим к восьмому модулю это заключительный шаг на котором мы сделаем четкую формулировку вашего предназначения вот многие люди Могут изучать разные техники, самопознания, они могут многое знать, но четко определить и сформулировать свое предназначение они не могут. На курсе же вы получите специальную инструкцию, по которой сможете четко сформулировать свое предназначение. С помощью моего курса, выполняя задания, вы шаг за шагом. Определите все сферы, все подсказки, вы увидите полную картину и сможете сформулировать свое предназначение. Я буду рад видеть вас на курсе и до встречи!